Действия этой выживалки будут разворачиваться на независимых островах Нас ждут увлекательные приключения, расследования, тайны, интриги и, конечно же, исследования Ну естественно, начинаем с тобой совершенно новую игру Давай посмотрим настройки, какие у нас имеются а пропускать мы ничего не будем Допустимое количество обмороков не ограничено У нас сложность нормальная Давайте попробуем вот на таких настройках и сыграем Вдохновлено реальными событиями Согласно историческим свидетельствам 4 марта 1513 года Три корабля отплыли из пуэрто рико Эти корабли отправились к далеким островам С экспедицией возглавляемой знаменитым исследователем И первооткрывателем Хуаном фон Се Целью экспедиции были поиски источника вечной морозы молодости. Все началось в Пуэтро Рика, когда губернатор Хуан Понсе де Леон поддержал местного вождя Гуи Абану в войне племен. Солдаты губернатора поставили точку в сражениях, восстановив мир. благодарность вождь рассказал Понсе де Леону древнюю легенду своего народа. Легенду об острове Бимини, затерянном в морях. По преданию остров, Бимини хранит в своих недрах источник вечной молодости. Любой, кто выпьет воды из источника, сможет обрисоваться здоровье и молодость на долгие годы. Вождь подарил Понсо де Леону древнюю карту, покрытую письменами индейцев. На карте был изображен неизвестный архипелаг. Можно было понять, где искать эти воды, но письмена требовали дальнейшего расшифрования. Капитан поверил в легенду и начал готовить экспедицию. Лучшие ученые и моряки нового и старого света откликнулись и присоединились к экспедиции. В экспедицию вышли три корабля Сантьяго, Санта-Мария и Сан-Кристобаль. Понсо де Леон был был уверен, древняя карта приведет их к источнику, который принесет им славу, богатство и вечную молодость. Путь занял долгие 4 недели. но 30-й день путешествия дозорный отметил впереди несколько островов. Это был тот же архипелаг, что и на карте. Экспедиция была в дне пути от цели. Господин, проснитесь, вы, про... вы просили разбудить вас за полчаса перед началом утреннего совета. Так, наш персонаж, смотрю, дрыхнет. Рядом с нами еще кто-то дрыхнет, да Я так понимаю, мы на корабле И у нас появилась совершенно новая цель а, Новая цель, подготовка к совету Нам нужно пойти на нос корабля Что это такое за бумажечка? Записка моряка Короче говоря, всякие завещания у нас тут подбираем а, Это нам, конечно же, очень интересно Потом на паузе мы это все дело а, прочитаем Ну и выходим Так, выходим на верхнюю палубу Так, ну что, куда нам надо идти? Что-то здесь какие-то по тьма Бочечки, не бочечки Где-то в трюмах мы блуждаем Вся команда наша спит Все ребята отдыхают Так, так, так Как бы нам пройти наверх? Где у нас выход? наверх? А, вот она лестница Пойдем прогуляемся Что там у нас на носу-то корабля нас ждет? Так, что-то смотрю Небо у нас хмурится пойдем посмотрим, неужели шторм надвигается? Ты посмотри, действительно вот там вдалеке темные тучи Скорее, Кто тут рычит? Подожди, кто-то тут рычит, тихо, используйте блок, вы можете заблокировать атаку противника, нажав правую кнопку мыши перед нападением. Серьезно? Уже надо от кого-то обороняться? Тихо! Это что за зверек такой выбрался из клетки? Он нам хочет явно навалять. Так, 12 урона, а как, это, а как закрываться от него? Опа, опачки, иди отсюда ты! Оборзевшая наглая тварь Иди, смотри какой зубастый, а Такой укусит, мало не покажется Ну что, одолеем этого крысеныша, или кто это такой? Опа! А ну иди отсюда Не пойму, что за зверь такой Раз, два, тычка Сколько тычек ты откиснешь? А ну иди отсюда, я тебе на шкуры пущу И продам местным Кого увижу Что-то я не могу никак А, нужно зарядить атаку, смотрите, мне предлагают зарядить ее по максимуму Для того, чтобы нанести мощный удар Слабые удары, они практически ничего не делают этому зверю. Наконец-то мы с ним справились. Ай-яй-яй, как он же нас покусал, все-таки больно. Так, ну что, нам нужно сейчас взять карту, убираем наш кинжал. Ох, какие пушечки, пострелять бы сейчас из них. Действительно, наш корабль, похоже, на шторм на какой-то идет. Да, смотрите, как там сверкает. Так, давай возьмем карту и посмотрим, что у нас здесь. Добавлен, добавлена карта капитана. Да, пройти в кабинет капитана нам нужно сейчас. Пойдем, проверим. И изучим, я так понимаю, эту карту Тихо, кто здесь опять гавкает, а? Еще одна такая, смотрите, тварь Но, благо, она сидит в клетке Заходим в кабину капитана И что у нас здесь ожидает? Так, для начала мне предлагают взять стальное огниво А где оно находится? Ума не приложу Какая-то бумажечка, заметки об артефактах Я понял Это мы как-нибудь прочитаем Так, это у нас какая-то емкость Скорее всего, ее нужно поджечь, наверное, да? Чтобы у нас светлее стало в нашей комнате. Ага, вижу. Что-то нашел стальной Огнево. Да, есть такое дело. Отлично. Теперь подойдем к этой штучке. Так. Хорошо. О, здорово. Смотри, какие ковры замечательные на стенах у нас висят. Красотища. Или это даже не ковры, а какая-то резьба по дереву. Классно, короче, сделал внутри корабль. Особенно внутри каюта, каюта капитана. Вот, смотрите, капитанский мундир. Классные элементы, оформления. Мне лично нравится, да, все это дело Так, ну что, капитанский журнал, давай посмотрим Выделенные записи Какие-то у нас тут в журнале очень много Их, естественно, можно будет все Почитать потом на паузе Мне предлагают разместить карту на подставочке А то есть вот сюда, ну что ж, давай посмотрим Что нам там индеец Такого понарисовал, понаписал Мы же должны выйти уже Ой-ой-ой, тихо это там, смотрите, серьезное. Так, подожди-ка, неужели мы налетели куда-то на рифы? Нас здорово так качнуло. Мой персонаж ошара ошарашился от того, что его ударило древним щитом по голове. Паника на корабле, паника. Люди бегут с корабля. Новая цель спасения с корабля. Ох ты, ничего себе тут пож... Дайте мне огнетушитель, срочно петушитель какой-нибудь по-быстрому Нет никакого петушителя у нас рядом, надо срочно предпринимать действия Так, взять план э, грота на столе Так, забираем план, ага, вижу э, Рисунок с меткой расположением грота, локация остров э, Надежда Так, взяли мы карту и берем вещи из сундука Я так понимаю, вот из этого сундука Так, ну что мне э, предложит взять? Я могу взять два предмета Итак, какие же мы с тобой предметы возьмем? Кожный рюкзак, наверное, да, возьму я и так, так, так, военный камзол. Камзол, кстати, бы не помешал, наверное, да? Так, так, так, железный нож. Ножик, наверное, тоже бы не мешал. Не помешал. Давайте, короче, одежду возьмем с собой хоть какую-нибудь. Военный камзол и кожаный рюкзак нам точно не повредят. Предметы я выбрал, нажимаем на «Завершить» и выпрыгнуть в окно. Так, ну что, мы покидаем корабль? Конечно, покидаем. Хватит уже здесь ошиваться, а то он сейчас вот-вот потонет прямо вместе с нами но мы потонем, я так понимаю, гораздо быстрее. ю -ху -ху! Выпрыгнул наш персонаж. Буря налетела внезапно, никто из моряков не был готов к такому. Бедная наша посудина. Шквальный ветер, гигантские волны возникли словно из ниоткуда и обрушились на корабль. Поруса порвались, тот же миг и корабль наткнулся на рифы. Проснувшиеся моряки пытались спасти корабль, но бороться со стихией было уже поздно. Я пришел в себя на песчаном берегу, в голове была пустота. Я не мог вспомнить даже, как меня зовут, но я был жив и надеялся, что хоть кто-то из моей команды тоже спасся. Ну что ж, наконец-то мы все-таки добрались до этого острова, с горем пополам. Но, тем не менее, да, живые, здоровые, стоим вполне уверенно себе на ногах. Пришло время, конечно же, исследовать все это дело, эту выживалочку. У нас новая цель утоление жажды. Ну что, на мне камзольчик-то мой сидит нормально. Военный комзольчик. Что он мне дает? Защита от солнца, от ветра, от дождя, от холода. Плюс броня 15. Снижение шанса ранения 5%. Снижение шанса отравления. И рюкзачок добавляет 22 единицы к переносимому весу. Разве это, друзья, не круто? Это очень круто на самом деле, да? А все остальное мы здесь а, найдем. Что это такое? У нас обломки какие-то. Опачки. Что это мы нашли? Мы только что нашли Кокос, замечательно Так, нам нужно сделать кокосовую воду Чтобы ее сделать, наверное, нужно зайти в кокос, так называемый Найти кокос Оп, выронили, да? Ну-ка, забери его обратно, он нам еще пригодится Так, рецепт сразу же на F И здесь же мы можем просто на пробельчик Вот таким вот образом, кстати, да, видели, да? Сейчас такая у нас шкала была интересная Там было написано 10 минут То есть мы на вот это вот действие затратили 10 минут игрового времени, я так понимаю из-за чего у нас часы, я так понимаю, сдвинулись в мгновение ока на 10 минут. Ну, думаю, эта механика очень сильно понятна нам, да? Сейчас будем к ней привыкать. И что нам нужно сделать? Нам нужно выпить кокосовую воду. То есть мы берем, нажимаем на кокос для выкидывания. Давайте съедим кокос. Новая цель утоления голода. Найти раковину Моллюска, Ага, смотри, удобно, кстати, как сделано. А вот эти все вот а, вещи, которые надо найти, они мне подсвечиваются определенными а, маячками, ярлычками, с помощью которых, О, тихо, что-то было соленая вода. Ага, выберите сосуд для обмена. То есть в, на водичку нажимаем, мы можем ее набирать в емкости, которых у нас пока что а, нет. Так, ну что, нам нужно сейчас извлечь моллюск из раковины. И тоже идем в рецепты. И через пробельчик, да, ох, как долго у нас вынимает, 10 минут мы выколупывали этого моллюска, 10 минут времени, давай мы съедим уже его Так, отлично, друзья, утолили мы жажду, утолили мы голод, новая цель, спальное место, нужно добыть 5 узких листьев Побежали, побежали за узкими листьями, я так понимаю, не все листья подойдут, вот эти, например, которые у нас валяются, это не совсем узкие Кто это такой? Ты какой шустрый, а? Какой шустрый, смотрите, персонаж ни хрена себе он летает, как ракета. Хрен догонишь его, наверное, даже на лошади не догонишь. Ладно, давай ка отсюда, мы сейчас пока разберемся со спальным местом. Тут у нас, значит, листики. Просто нажимаем на дерево, на F мы выбираем все. И на пробельчик 20 минут мы собираем узкие листья. Интересно, мы собрали необходимое количество узких листьев или же нет? Я вроде, вроде собрал не 5 штук, а мне нужно 5. Так, узкие листья, вот они. Здесь у нас 2. И здесь у нас три. Ну, по-моему, я собрал три. А теперь нам нужно два. Так, выбираем все. 15 минут мы собираем, собираем и собрали. Построить примитивную лежанку. Где мы с тобой ее построим? Давай искать нормальное место. Вот тут, вот возле горы, я думаю, будет очень даже ничего себе местечко. Тем более, здесь есть дерево с кокосами, которые мы потом, если что, наверное, сможем добыть. Так, ну что, идем опять в инвентарь. Чтобы сделать лежанку, наверное, надо где-то пошариться вот здесь вот через табы э, во вкладочке в какой-нибудь. Есть инструменты для розжига. Наверное, скорее всего, постройки. Да, вот у нас примитивная лежаночка. Выбираем ее и нажимаем на пробел разместить. Давай мы где-нибудь под крышей все-таки более-менее. Пусть этой крышей у нас сегодня будут вот эти вот валуны. Так, есть такое дело. И через взаимодействие на Е... Мы выбираем... Так, требуемое количество листьев у нас имеется. И внести ресурсы на пробел. 30 минут у нас будет идти строительство. Так, отлично. 30 минут мы ковырялись. И у нас готова лежанка. Замечательно. Поспать 6 часов уже. Мне сразу же предлагает игра поспать. Ну ладно. Я после тяжелого, как говорится, шторма, естественно, мне нужно отдохнуть. 6 часов достаточно будет, да? Мне уже там говорили. Давайте вздремнем по-быстренькому. Да, вот мы и вздремнули. У нас, как видишь, еще день, точнее, уже вечер. Нам предлагают добыть маленькую палку. Что ж, пойдем искать, где эти маленькие палочки у нас валяются. Ума не приложу, по идее, наверное, вот из этого дерева можно ее вытащить, но восклицательный знак говорит об обратном. Маленькая палка у нас где-то вот там... Ой, ой ой ой зачем я забрался на такую высоту? Сейчас сломаю себе ноги, если спрыгну. Я прям вот чувствую, быть мы же в выживалочке играем, а не в какой-нибудь там, я не знаю, экшен или шутер или что-то подобное. Давай-ка мы с тобой сейчас... Палочек наломаем. Так, выбираем все. 30 минут у нас времени займет. Ох, ничего себе, мы ломали аж до темноты, а. Дальше мне предлагают добыть камень. И где же этот камень водится у нас? А вот там вот еще дальше на горе можно найти камень. Хорошо, что игра вначале ведет подсказочками, потому что иначе было бы непонятно. Там какие-то животные, смотри-ка. Там какие-то животные, похоже, это курицы. Судя по тому, как они кудахтают громко. Так, ну что, камень тоже забираем, выбираем все. И целый час, мы тут битый час с этим камнем, мы тут бились, и уже стемнело, благо ночью у нас не такая прям вырвиглазная темнота, а, что-то хоть более-менее да видно, я надеюсь, зритель, а, тебе тоже очень хорошо все видно будет. Так, ну что, следующая наша цель какая? Создать каменный топор, идем мы в рецепты, в крафт, и пытаемся создать каменный топор. Где у нас инструменты? Так, и вот каменный топор. Необходимое количество ресурсов у нас имеется. Целый час мы будем с ним ковыряться. Есть такое дело. Замечательно. Найдите длинную палку. Пока мы ковырялись э, со всеми этими вещами, мой персонаж опять захотел есть. Давай мы сразу с тобой. Хорошо, что я несколько моллюсков сразу же взял. А сейчас мы с тобой и попробуем еще одного моллюска выколопать отсюда из этой раковины. И, наверное, его Съесть надо бы. Создается предмет. Мы два моллюска выколупали. Черт бы с ними. Они нам всегда пригодятся. Так, ну и давайте покушаем уже. Раз. И два. Зато что-то мой персонаж уже начинал голодать потихонечку. Так, ну что? Длинные палки нам нужны. С помощью топора... Я так понимаю, вот я сейчас рублю дерево, и у нас ничего не происходит. Я так понимаю, что вот так, когда мы а, рубимся, мы, наверное, просто наносим какой-нибудь урон, да? Какой-нибудь живой силе, которая будет выступать против нас. Но чтобы срубить вот это дерево и добыть палки, нужно через Е, через взаимодействие, да, вот мы, видите, можем добыть 4 палочки. Отсюда выбираем, и причем, когда мы выбираем, нам нужны обязательно топор. Да-да-да, без топора, я так понимаю, мы их не добыли. Длительность час и суммарный вес 22 килограмма. Ну что ж, собираем. Места у нас точно хватит, потому что мы с достаточно большим рюкзачком. Так, замечательно, друзья. Собираем длинные палки и изготовим деревянное копье, мне игра подсказывает. Так, ну что ж, давайте сразу же займемся изготовлением копья. Я так понимаю, копье у нас будет в оружии ближнего боя. Логично. И вот оно у нас здесь, деревянное деревянное. Капецо. Смотрите, какие параметры процесса. Обращайте, кстати говоря, внимание, потому что некоторые параметры, некоторые создания, некоторые действия э, травмировать могут нас. Шанс травмироваться при этой операции 21%. А стало быть, мы, скорее всего, травмируемся. Ну-ка, давай посмотрим. Хоба! Вроде ничего не произошло. Мы только что сделали, успешно, я скажу, сделали деревянное копье, которое мы сейчас, наверное, будем использовать. Где же наше копье? Вот оно, сразу же, кор короче, оружие какое-то у нас ставится в быстрые слоты. На двоечку достаем копье, и мне предлагают подкрасться к крабу, да-да-да. Ну что ж, я знаю, где крабы у нас водятся, они водятся у нас вот там вот на пляжу. Давайте сейчас бегаем по-быстренькому И зададим трепку этим членистоногим А то они меня, блин, сегодня решили перепугать Да не тут-то было, сейчас я буду всех пугать Так, давай разберемся, что можно делать с этим копьем Копье это можно бросать Вот мы, видите, натягиваем, замечательно А можно им вот так вот прям драться Отлично, две атаки мы точно уже имеем И мне предлагают сейчас подкрасться к крабу Иначе, если к нему не подкрасться, он от нас может просто удрать Ну что ж, попробуем сделать точный бросок так, так, так, иди сюда, маленький паразит. Оба, промазал я. Ну ладно, хотя бы копье остается, это и то хорошо. Ладно, дубль номер два. Попробуем мы сейчас подкрасться поближе к этому мелкому негодяю. Ты только не убегай, подожди, я сейчас прицелюсь поточнее. Раз, два, три, Оба. Да, друзья, готово. Попался, да, наготовенько. Так, ну что ж, достаем копье. И мне предлагают сейчас взять в инвентарь этого краба. Теперь нам нужно построить костер. Ну, естественно, сырым же мы его не будем кушать. Соответственно, нужно приготовить. Где моя лежанка? Вот здесь вот моя лежаночка. Что мне нужно для костра? Давай по посмотрим. Кстати, если мы нажмем на «Джей», мы можем посмотреть, что нам необходимо. Я почти готов исследовать остров. Так, прежде мне необходимо подготовиться к походу. Вот путь может быть не близким. Построить костер. Прежде всего, мне необходимо построить костер. На костре можно готовить еду и медикаменты. Для создания костров мне понадобится 5 маленьких палок. Крафт категория станки. Я понял вас. Так, ну что ж, давай посмотрим. Есть костер обычный, а есть костер с камнями. Какой же мне построить? Но ну, у меня и на обычный и на костер с камнями не хватает веток. А на костер с камнями у меня хватает камней. Ну что ж, для первого раза, я думаю, мне достаточно будет костра самого обычного, который без камней. Потому что камни, я так понимаю, мне, наверное, еще пригодятся. Так, ну что, мы, наверное, здесь его поставим. Так, а, палочки, палочки, вносим ресурсы. Внесли мы ресурсы, да, но не все. Для того, чтобы нам построить костер, нам нужны еще палки. Ну что ж, давай будем добывать еще... А палочки у нас вводятся в специальных деревьях, которые можно найти вот здесь Вот, да-да-да, вроде бы вот из этих вот деревьев мы можем добыть Так, здесь мы добывали уже, и смотрите, какая механика интересная Там, где мы добыли, у нас восстановится через 24 дня, а здесь через 28 дней Поэтому ресурсы, а здесь как бы они вроде собираются а с возможностью восстановления Давай-ка мы вот с этого дерева сейчас возьмем палок и, наверное, тогда уж и с этого тоже наберем побольше. И коры, и палок, я думаю, все нам пригодится, чтобы потом а, миллион раз не бегать. О, мы пока зан занимались, значит, собирательством, добывательствами. У нас уже, смотрите, а, рассвет, я так понимаю, да, наступает потихонечку. Сейчас мы еще и готовочкой займемся. Так, вносим необходимое и строим наш костер. Полчаса заняло по времени все это дело. А тут еще, смотрите, один краб подкрался, да. Ну что, иди сюда, маленький. Я тебя в прошлый раз не смог одолеть. Но теперь это точно не промажу. Есть такое дело, друзья. Два краба. Они тут бегали-бегали, мозолили мне глаза и домозолились. Теперь я их буду жарить вкусненько на костре. Сделать веретено для розжига. А как оно делается? Подожди, давай посмотрим. Сделать веретено для розжига огня мне потребуется источник искры. Я могу сделать самый простой розжиг из двух маленьких палок. Крафт категории инструменты для Розжига. Ну что ж, заходим сюда и идем Инструменты для розжига Вот оно, друзья, веретено для розжига Все необходимые палочки у меня имеются Да, сделали мы это все это дело Приготовить еду на костре Я так понимаю, это самое веретено будет автоматически Использоваться, когда мы будем а, Взаимодействовать с, ко с костром Так, палки у меня имеются Топливо имеется Так, что нам нужно сделать? Нам нужно разжечь костер Бах! С первого раза получилось Замечательно! Ну и давай попробуем приготовить Еду на костре, чтобы приготовить еду, да, у меня вот здесь вот в рецептах высвечиваются все рецепты, которые можно готовить на костре. Это жареный краб в данный момент, естественно, мы создаем жареного краба. краба. Есть шанс процент целый травмироваться, поэтому надо быть очень осторожным. Так, ну и давайте второго тоже сразу зажарим, да, мы же двоих поймали, поэтому, да, все, у нас теперь 0 крабов. Так, ну что, добыть два широких листа. Кушать мой персонаж не сильно хочет, вроде бы нет Так, мне интересно, знаешь что, можем ли мы вот эти кокосы как-то добывать? А, да, можем Зеленый кокосовый орех, старый кокосовый орех Выбираем все Так, резак Так, подожди, я так понимаю, что собрать я могу Или не могу, резак, прочность Так, а что что выступает у меня резаком? Не вот подходящих инструментов Да, смотри, чтобы достать, например, ресурсы, точнее кокосы с этого дерева Нам нужен такой инструмент, как резак а резак как мы можем сделать с тобой? Давай посмотрим. Крафт. Наверное, какое-то оружие ближнего боя. Нам нужно примитивный факел. Нет. Инструменты давай посмотрим. Вот он, каменный резак. Камушек у нас имеется. Так, давай мы сейчас создадим. И мне прям очень захотелось сделать, а, точнее, добыть с этого дерева инструменты. Все, смотри, у нас все, а, как говорится, минимальные требования выполнены. И теперь мы... Можем добыть с этого дерева кокосы. Да-дамс, есть такое дело, давай посмотрим. Для чего я добыл кокосы? Для того, чтобы попить. Есть старый кокосовый орех, можно найти на пляже или добыть. Так, а есть у нас э, зеленый кокосовый орех. Давайте попробуем старый, все-таки распечатаем. Тут да что ты выкидываешь-то его? Давай мы с тобой распечатаем его сейчас и попьем. Так, выбираем рецепты и у нас получаем с него мы еду. Замечательно, идем в инвентарь и смотрим. Так, что у нас здесь есть? Еда, вода и шанс несварения. Наверное, его нужно тоже приготовить каким-нибудь образом, чтобы у нас не было этого самого несварения. Ладно, пока не буду его есть. А пойду сбегаю за листьями. Мне предлагают добыть два широких листа. Убираем копьецо. Куда-нибудь, чтобы оно не маячило перед нашими глазами. И идем вот туда вот искать широкие листья. А для чего они нам нужны, я пока что, друзья мои дорогие, ума не приложу. Нам сейчас игра, конечно же, подскажет, зачем мы это делаем. Так, ну что, вот мы и пришли. Добываем широкие листья. Изучен рецепт широкий э, лист. Нам нужно сделать какую-то повязку. Давай отсюда тоже сразу же добудем, чтобы потом миллион раз не бегать. Да, сделать повязку из распаренных, я так понимаю, листьев. Ну, что-то мне подсказывает, чтобы мне распарить как следует все это дело. Опять-таки, наверное, нужно будет сейчас прибежать к костру. Поэтому бежим с тобой бодренько и весело к костру. Смотрите, выносливость, кстати, надо тоже за ней следить. Постоянно она заканчивается. ха, -ха зачем я кокосы тогда с дерева срезал, если тут они просто так валяются? Не знаю, друзья. Ну ладно, все, что не делается, все к лучшему, все обязательно нам пригодится. Так, ну что, давай попробуем сделать. Топлива нет, но мы можем добавить это все дело. Так, ой-ой, что-то я много добавил. Подожди, я все, что ли, добавил? А как убрать? Так, а обр обратно-то я могу? Нет, 14 часов 9 минут. Нифига себе мы дров добавили. Мы, по-моему, все дрова сюда запихнули. А как-то можно... Э как-то можно нам э забрать эти дрова обратно? Крестик? Можно на крестик забрать? Нет? Топливо. Вроде я только что все, все дрова свои сложил туда. Ну ладно, давай-ка раз разожгем тогда. Разож разожгем, так и быть. Не получилось. Тут, смотрите, даже есть шанс. Ой-ой-ой, как долго я разжигал костер, у нас уже наступил вечер. И до сих пор, друзья, не разжег я его. Как же так-то, а? Сейчас тоже не получилось? Да, вот так вот просто на разжигании костра можно промотать добрую а, половину дня. Так, ну что, значит, костер мы разожгли. И нам нужно сейчас сделать повязку из распаренных листьев. Что для этого нужно? Нам нужны узкие листья, друзья мои. Нам нужны узкие листья. Так, вот здесь, на этом дереве, они точно имеются. Замечательно. Хорошо, что костер не потух. И теперь -то нам точно получится создать эту самую распаренную повязку. Новая цель, карта ресурсов. Найти веревку мне предлагают. Так, и что, для чего я тут все делаю, я вообще не понимаю. Вот, ну и сделал я повязку, и что дальше? Можно ее использовать. А для чего? Лечит один ранг болезни, второй ранг болезни восстанавливает здоровье. Ну, я не знаю Я вроде пока что не болен У меня ни болезни, ничего пока что нет И зачем мне сейчас Использовать эту повязку Я пока что ума не приложу Ну что ж, наша задача с тобой это найти сейчас веревку Пойдем сбегаем вот туда вот И посмотрим, есть ли у нас там веревка Блин, что-то есть так хочется, капец Давай мы уже съедим одного жареного краба Шанс не несварения, говорят, у нас будет Но кто не рискует, тот не пьет и не ест Так, и наверное, вот давай-ка мы уже Вот это тоже съедим Давай-ка мы вот это уже тоже распечатаем, распакуем ли. Так, два у нас имеется в инвентаре, сразу же два давай создадим. Ничего страшного, надо кушать, друзья, иначе... Да, я понял в чем разница, у того, который спелый, больше э, восстанавливает он сытости. У того, который у нас э, молодой, так сказать, зеленый, он больше восстанавливает водного баланса. Замечательно, ну у нас, смотри с водой все нормально, а вот с едой не очень. Давай-ка мы и второго тоже краба сейчас... Захрумкаем, есть такое дело, съели, попили, поели, все, бодрые, и веселые, идем искать веревочку, а веревочка у нас прямо на пляже вот здесь валяется, вот эти, кстати, обломки мы тоже можем добывать, надо просто с ними взаимодействовать. так, нажимаем на G и рубим топором, да, все, замечательно, а с этого хлама у нас добываются такие же палки, как с некоторых деревьев, которые мы собираем ручками. Хух, что-то притомился мой персонаж. Ну что ж, сделать уголек для зарисовки. Каким же образом мы это можем сделать? Давай посмотрим через G. Сделать уголек. Для рисования карты нужен какой-то а, пишущий предмет. Уголек сгодится. Я могу сделать его из мелких палок, используя а, костер. Ну что ж, давай, пока наш костер не потух, мы сейчас по-быстренькому все-таки сделаем этот уголек. А то у меня дров-то, смотрите-ка, не так уж и много. Так, уголек. Вот он, уголек для зарисовки. Будет делаться достаточно долго Ну, мне сказали, что нужен один Ну, раз одного достаточно будет, значит Делаем ровно один Так, что у нас с тобой с балансом? Вроде бы все в порядке Энергия, смотрю, заканчивается А это говорит о том, что в скором времени Нам нужно будет как-нибудь поспать Так, следующая моя задача, это найти дерево картографа Ну что ж, побежали Вот это, наверное, самое высокое дерево Это то, что нам с тобой а, необходимо А нет ли там каких-нибудь хищников? Мне так подумалось сразу, да? мы слишком такая мне в голову пришла. Возможно, возле таких каких-то объектов вводятся какие-нибудь хищники. Я же ни, ни с кем еще здесь не встречался, серьезно. Вроде бы здесь нету никого. Вроде бы нету. Так, ну что? Что с этим деревом мне надо сделать? Нажимаем на него. Так, опа. И наш персонаж по-быстрому соорудил вот такую вот... Я, я не знаю, как он это сделал, но у него неплохо так получилось. Он сделал вот такую лестницу. Просто в раз, в, на раз-два он ее сделал. Вообще просто магия какая-то. А у нас тем временем, смотрите, расцветает. Так, ну что ж, залазим наверх. Как он вообще ее сюда сделал? Да, короче, друзья, без комментариев. Так, ну что, залезли мы на дерево. И нам сейчас предлагают нарисовать кар карту. Е-карт. Блин, как не упасть отсюда? Давай-ка мы сюда вот зафиксируемся. Ох, тут гнездо, смотри-ка, есть на дереве. Можно даже гнездо обшарить. Так, что у нас тут имеется? Ага, ты посмотри, яйца есть, Перья. И еще и черви. И это все собирается просто так, друзья. По -п -п Пока я это все дело собирал, наш персонаж, конечно же, уже ушел просто в ночь. Ладно, давай займемся мы зарисовкой карты. Так, нажимаем на Е. И картографическое... Картографирование на пробел. Так, что нам нужно сейчас сделать? Выберите инструмент. Уголек. Отлично. Выбираем. Уголек. Так, слишком темно. Я должен дождаться утра. Да что ж такое-то? Вы меня что сегодня серьезно мурыжите, а? Мне нужно дождаться, друзья, утра, оказывается, да, прежде чем а, что-то зарисовывать ночью, зарисовывать новую местность а, нельзя. Ну и, конечно же, спать мы будем на нашей лежаночке, которая здесь у нас неподалеку. Так, ну что, у нас время спать. Где-то показывается, какое сейчас время? Ага, где, какое сейчас время можно отслеживать вот по этому центральному индикатору. И тут, кстати, можно отследить, до скольки мы будем спать. Вот это, естественно, промежуток, это ночь. А вот это промежуток с солнышком, естественно, это день. И мы смотрим, сколько нам нужно, да, и для того, чтобы максимально восстановить энергии, и когда мы проснемся. Давай мы 9 часов, даже 10, наверное, нет, 9 часов а, до наступления утра сейчас с тобой вздремнем, погнали. та -дам! У нас новый день и новые свершения и приключения. Не забыл ли ты, мой дорогой зритель, что нам нужно с тобой заняться картографированием? Да, я, например, помню, и мы с тобой сразу же выдвигаемся к этому большому Дереву. Да, ничего так, графони здесь в игрушечке. Вроде бы она простая с одной, с одной стороны, но вроде бы графонистая. Ты посмотри, как у нас бликует солнышко и какие у нас тут обалденные лучи. Да, первый взгляд, конечно же, когда я смотрел какие-то видосы по этой игре, у меня был немножко иной по ней. Когда я поиграл в нее сам, у меня, конечно же, взгляд немножечко улучшается. Да-да-да, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Так, собрали мы тут каких-то листьев. Лестницу нашу кто-то утащил, походу, да? Нет, на месте лестница. Ну что ж, давай уж займемся, картографируем. Черт бы его подрал. Хотя это я мог бы сделать уже давным-давно. Но меня обязали просто-напросто дождаться утра. Все потому, что я тут, друзья, собирал яйца в гнезде. И поэтому просрал этот момент. Так, ну что, пришло время заняться картографированием. Так, что надо сделать? Подожди, подожди, что тут у нас показывается? Ага, вот тут мы можем посмотреть. Да, давай начнем картографирование с тобой, да. Начинаем, поехали. Три часа целых от него по времени. После картографирования мы исследуем местность вокруг этого дерева. То есть ровно то, докуда достают наши... Глаза. И мало того, да, мы еще и отмечаем всякие важные какие-то элементы на карте. Это очень-очень а, круто. Так, да, вот тут у нас, смотрите, три режима. Это у нас карта побольше, это карта местности, это карта а, более глобальная, да, вот этого всего острова и мелких островов возле него. А вот эта карта прям совсем огромная. Здесь у нас отображено э, та местность, где мы находимся. Есть карты, друг... Есть карты еще других четырех регионов. Сюда мы не можем зайти. Сюда тоже в разработке. И вот тут у нас еще одна карта. Для экспедиции в регион необходим один из следующих предметов. Э, нужно найти это или это или еще вот это. Поэтому мы просто так в другую карту региона э, отправиться э, не сможем. Так, ну что... В принципе, обучение завершено. Теперь мы можем приступать к изучению сюжетной части игры или исследовать мир самостоятельно. Ну что ж, нажимаем на ОК. И, конечно же, исследовать мир самостоятельно мы с тобой уже будем а, в следующих наших сериях по этой замечательной а, выживалочке. Эта игра достаточно интересная, достаточно а, графонистая, достаточно прикольная. Здесь много интересных новых механик. И, конечно же, она заслуживает твоего внимания, дорогой мой зритель. Если ты считаешь иначе, то, пожалуйста, напиши свое мнение в комментариях Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты ему а, напишешь Ну а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует Вы заболели В результате внешних воздействий вы получили статус болезни Существует несколько видов болезней Вот, пожалуйста, еще одна подсказочка Так кому-то на заметочку подойдет и пригодится